Уважаемые читатели коллеги, доброе утро! воскресенье 11 часов. И мы, как всегда, с вами в прямом эфире, профессор Пучков. И я веду сегодня прямой эфир, как всегда, по трем соцсетям. То есть это ВКонтакте, это в Инстаграме и это в Телеграме. Поэтому я рад приветствовать вас, что вы сегодня со мной. И мы разберем, как всегда, много вопросов, которые касаются непосредственно, так сказать, лечения, пациентов, именно хирургического лечения пациентов по разным профилям и, так сказать, по тем профилям, по которым я провожу оперативные вмешательства, то есть это касается онкологии, колопроктологии, гинекологии, урологии, общей хирургии, то есть огромный большой спектр оперативных вмешательств, которые я выполняю дело, и сегодня мы можем разобрать вопросы, которые касаются лечения этой категории пациентов. Как всегда, я напоминаю тем, кто пришел к нам сюда первый раз о том, что я работаю, в Москве, в Швейцарской университетской клинике. Записаться ко мне можно по телефону 8 985 222 10 семь Или мне написать в директ непосредственно в Инстаграм. Или в личку написать в ВКонтакте. Или, так сказать, написать в Телеграм. Или мне написать на мой личный электронный адрес. Пучков, КВ, Собака, mail Ру. И я всегда в соцсетях и в электронке отвечаю на вопросы все сам. Может быть, пока вы формируете вопросы, опять же, я сделаю вводную часть, такую маленький экскурс в гинекологию в медицинскую. Часть И сегодня мне хотелось бы рассказать вам, а, так сказать, чем отличаются функциональные кисты яичников от непосредственно органических кист, которые необходимо оперировать. Потому что эти вопросы часто задают и на консультациях у меня, и пишут мне по электронке, о том, что мне обнаружили кисту яичника, паника, мне предлагают оперативное вмешательство, что мне делать, вот я вроде бы не хочу, и первый раз я еще не... Вот, то есть это обычная ситуация, с которой нужно а, разобраться. Да? Для этого нужно понимать, как образуются у нас кисты яичников. А, если мы говорим о функциональных, то есть кистах, которые а, так сказать, приходят и уходят самостоятельно, да, то образуются они следующим образом. Существует их два вида. То есть это фолликулярные кисты и это кисты желтого тела. А, сказать, во время а, цикла месячного у нас образуются фолликулы яичники, в яичнике. То есть все вы об этом великолепно знаете, образуется их сразу много, но к середине созревает и достигает размеров 20 миллиметров, как правило, один. А в норме он лопается, и гициклетка, которая находится внутри этого фолликула, она выходит в свободную брюшную полость. Да, этот процесс называется овуляцией. Женщины все об этом знают. Как раз это наиболее благоприятное время для зачатия ребенка и развития в последующем беременности. Если это все происходит так, то, как правило, на этом месте, в результате небольшого скопления, крови в полости этого фолликула образуется киста, ой, образуется желтое тело, которое, а, так сказать, если не наступает беременность, за 14 дней рассасывается и уходит. Да? То есть вот этот цикл повторяется у нас ежемесячно. В начале растут фолликулы, достигают определенного размера, двух сантиметров во время овуляции лопается, яйцеклетка выходит, образуется желтое тело и в норме, если наступает беременность, то она уходит. Если беременность наступает, то есть она играет определенную роль во время беременности. То есть это необходимая, так сказать, вещь для нормального функционирования беременности. Если у нас фолликул не лопнул вот, и продолжает расти, то в такой ситуации развивается как раз функциональная киста, которая называется фолликулярной кистой. Причины для этого разные. Сбой гормонального фона, инфекции, стресса, там все что угодно. Да, она может достигать размеров 10-12 сантиметров в диаметре, как правило, это 4-6 сантиметров, но отличительная особенность ее то, что в 95% случаев она самостоятельно за 2-3 месяца рассасывается, ничего с ней делать не надо. Если нет никакого выраженного болевого синдрома, если нет никакой клинической картины, то спокойно наблюдаем, делаем контрольный УЗИ на 5-7 день, по циклу, да, и мы смотрим о том, что на следующий месячный цикл она стала меньше, далее еще меньше, да, то есть она уменьшается. То же самое с желтым телом. То есть, если оно не регрессирует за 12-14 дней, как положено ему быть, то в этой ситуации развивается киста желтого тела. Может быть чуть большее кровоизлияние в это место, да, то и образуется кистозная. Полость. Опять же, с ней ничего не надо с этой кистой делать, то есть надо динамически за ней наблюдать. На второй, там на пятый, на седьмой день по циклу нужно делать контрольный УЗИ. Вот и мы увидим о том, что эта киста рассасывается. А если не рассасывается она за два, за три месяца, можно применять монофазные Коки для облегчения этой ситуации, да, но я еще раз говорю, то есть 95% случаев это проходит все само. И никакого лечебного воздействия, гормонального воздействия, как правило, не нужно на эту ситуацию. Значит, в отличие от функциональных киркистов, у нас есть еще киркисты, которые нужно оперировать, да, и так называемые опухоли яичников. То есть к кистам относятся эндометриоидные киркисты, вот это относится к дермокислому. Моиды так называемые, да, то есть вот эти образования нужно обязательно а, иссекать, убирать из а, яичника, потому, потому что они снижают овуляторный запас, вот, и влияют на а, беременность, влияют на зачатие, то есть они могут вызывать без Плодие, да. Далее они вызывают развитие всевозможной клинической картины в виде перфораций, может быть на гноении, малигнизации, то есть перерождение врага. Естественно, что с такими кистами нужно обязательно раз Бираться. Исключение у нас составляет эндометриоидные кисты полтора до двух сантиметров в диаметре у молодых женщин, которые не беременны, не рожали и которые собираются беременеть и рожать в настоящее время. В такой ситуации можно не выполнять оперативного вмешательства, если нет никакой клинической картины и разрешить женщинам в данной ситуации заниматься беременностью. Если они в динамике растут, то конечно нужно оперативно вмешаться, потому что мы реально понимаем о том, что гормонами эндометриоидные кисты не лечится. Если мы говорим о термоидной кисте, это врожденная киста, которая максимально проявляет свои размеры, клиническая картина, как правило, во время полового созревания. Содержимое ⁇ это жир, волосы. Могут быть зубы, размеры, опять же, могут быть огромные, до 20-30 до сантиметров в диаметре. Особенность этих кист является то, что они перерождаются в рак. Поэтому обязательно их тоже нужно в данной ситуации проводить оперативное вмешательство и удалять эти кисты. Естественно, если мы говорим о доброкачественных заболеваниях, то... Всегда нужно стремиться максимально сохранить ткань яичника, вылучивать нужно аккуратно кисты эти, делать так называемую инуклеацию и по возможности не сжечь ложа яичника. Да? То есть для этого есть и, так сказать, всевозможные медикаментозные методы гемостаза во время оперативного вмешательства, вот так сказать, чтобы максимально сохранить фолликулярный аппарат, чтобы АМГ, антимюллеровый гормон, не Пандал после оперативного вмешательства. Особенно это касается молодых женщин, которые еще собираются беременеть и рожать в дальнейшем. Это вот я вам ответил на вопросы, сказать, чем у нас отличаются функциональные кесты, которые не требуют оперативного вмешательства, а их необходимо оперировать только в случае развития осложнения, если она лопнула с развитием кровотечения брюшную. Полость, если есть нагноение, там выраженный болевой синдром, да, который не купируется консервативными мероприятиями в такой ситуации, да, необходимо проводить лапароскопию и заниматься этой проблемой. В остальных случаях, то есть, как правило, они все уходят у нас сами. Ну, я вижу, уже появляются у нас первые вопросы. Давайте мы начнем отвечать. Я сейчас здороваюсь со всеми участниками, которые у нас присоединились по Инстаграму. Я вижу, у нас уже и присоединились люди ВКонтакте. И есть кто у нас слышит и участвует вместе с нами в Телеграме. Вот, Я думаю, что мы начнем двигаться. И, как правило, со временем вопросов становится все больше и больше. Вы можете их задавать абсолютно на разные темы. Так, а как можно установить колит без колоноскопии. Будет ли видно это на рентгене ЖКТ-пассаж. Вот. но Косвенно можно это видеть а, так сказать, на ирегографии, на рентгенологическом исследовании тол толстой кишки. Да? Но все-таки самый объективный метод исследования в данной ситуации это колоноскопия, потому что колит это воспаление слизистой оболочки. И, вот, и мы непосредственно напрямую можем визуально видеть изменения этой слизистой. И самое главное, если у нас какие-то участки подозрительно есть, вот, то мы... Обязаны и можем взять в данной ситуации гистологические исследования и подтвердить уже вид калита, его форму в данной ситуации и назначить оптимальное лечение. Так, двигаемся дальше. Меня интересует фундупликация при пищевого отверстия диафрагмы. какого процента симптомы после операции не проходят или возвращаются? По нашим данным, 3-4% имеют рецидив. Я имею в виду собственные данные. То есть у меня опыт выполнения более 2,5% Тысяч лапароскопических фундаппликаций личной, да, и нам удалось достигнуть снижение количества рецидивов с 25%, это данные литературы общие, 25%, вот до 3, то есть это, я считаю, прекрасный хороший результат, к сожалению, до 100% мы не можно в данной ситуации, так сказать, отшлифовать нашу оперативную вмешательство, чтобы гарантированно симптомы все ушли и не было рецидива, но все равно процента 95-97 позитивных результатов, я считаю, что это очень хороший результат. Так, двигаемся дальше. Тоже здороваюсь со всеми, кто присоединяется к нам. Так, если грыжа пищеводного 5 см не сильно беспокоит, иногда изжога, иногда тахикардия, нужно ли делать операцию для уменьшения риска рака? Но сама по себе грыжа пищеводного к раку не приводит, чтобы это было понимание. Да, так сказать, рак может возникнуть и слизистой, на слизистой пищевода в результате воспалительных изменений, которые грыжа может вызывать. И если в данной ситуации эти воспалительные изменения переходят в так называемый пищевод Боретта, то есть в метаплазии по желудочному или кишечному, Типу в данной ситуации мы можем говорить о том, что это определенным образом предрак, да, и из этого может рак вырасти. Поэтому показания для оперативного вмешательства по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы следующие. Да, это выраженная клиническая картина, которая не купируется медикаментозной медикаментозной терапией. Вот, это наличие выраженных изменений в самом пищеводе, которые мы видим на гастроскопии. То есть это воспаление с эрозиями, это наличие пищевода Барретта, вот, И это внепищеводные проявления грыжи пищеводного. Вот то, о чем вы говорите, тахикардия может возникать, а, а, так сказать, это может быть. Быть и в виде какой бронхиальной астмы, то есть и покашивания у человека, нарушение ритма. вот Это может быть выраженный болевой синдром в грудной клетке. Да? То есть вот эти проявления, они при грыже пищеводного отверстия диафрагмы могут быть. Для того, чтобы определиться, связано ли это тахикардия с вашей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или нет, делается простое исследование. Нужно сделать суточную пашметрию. Это вешается монитор это а, на Пациента, и одновременно снимается холтеровский монитор суточный, да, то есть мы смотрим за ритмом сердца. И если у нас во время рефлюксов патологических из желудка в пищевод отмечается на холтеровском мониторе возникновение нарушения ритма сердца, да, то в этой ситуации мы говорим о том, что симптомы связаны между собой, то есть рефлюксы связаны непосредственно так сказать, с нарушением ритма. И в этой ситуации, конечно, показана оперативность, Вмешательства, потому что эта грыжа может в дальнейшем влиять на работу сердца очень здорово в данной ситуации. Если этой прямой зависимости нет, то, как правило, так, так сказать, грыжа живет своей жизнью отдельно, а нарушение ритма – это причины абсолютно иные. И в этой ситуации прямого показания к оперативному вмешательству по поводу нарушения ритма сердца так, так сказать, нет. Вот, и здесь нужно оценивать комплексно, как я уже говорил, да, то есть наличие вашей клинической картины, изменения в пищеводе, отсутствие эффекта от э, терапевтического лечения, хотя мы понимаем о том, что терапевтическое лечение, грыжу пищевого отверстия диафрагмы не лечит, это изменение анатомии, вот, а изменение анатомии мы можем изменить только хирургическим методом, восстановить все э, взаимоотношения в данной зоне, как они в норме есть, да, а терапия медикаментозная снимает, только воспалительные изменения в пищеводе и уменьшает клинические проявления, то есть уменьшает симптомы, да, но ни в коем случае не лечит само грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Несмотря на это, мы оперируем только каждого четвертого пациента, да, то есть если просто есть наличие грыжи, нет воспаления, никаких жалоб нет, то показаний для оперативного вмешательства по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы никакой нет. Так... Пишут, что плохо слышно, да, я нашел, сейчас я постараюсь. Максимально добавляем звук и попробуем, что будет слышно лучше. Я буду говорить немножко громче. Так, прошла МРТ с контрастом спаечный процесс в малом тазу и аденомиоз. Спайки не удалили, поставив спираль Мирен. Могут ли спайки спровоцировать боль при эмирене, могут быть мащевые выделения. Да, мащевые выделения могут быть особенно 3-4 первых месяца. Вот. Значит, спайки, естественно, удаляются только лапароскопически. Вы можете мне непосредственно в личку, да, так сказать, в директ, выслать данные своего УЗИ, описать более подробно клиническую картину. Я вам дам развернутый ответ, что можно в данной ситуации вам предложить помочь, так сказать, исправить эту ситуацию. Так, двигаемся дальше. Что у нас из вопросов есть? Добрый день, нам сказали, что 23 июня уходите в отпуск. Когда вернетесь вновь на работу, напишите, пожалуйста. Я ухожу всего на 5 дней, поэтому это короткий отпуск. Я никогда не ухожу надолго. Вот. Вы всегда можете позвонить моей помощнице Ольге 8 985 222 10 87. Вот. И она весь мой график, все мое расписание, знает. И в данной ситуации, так сказать, это никаким образом не повлияет на наш лечебный процесс. Это среда, со среды до среды. Поэтому на одной неделе, понедельник, вторник, у нас опер день, на следующей неделе будет четверг, пятница, в субботу, опер день. Поэтому никаким образом это не помешает получить вам адекватную медицинскую помощь. Доктор, можно ли сделать колоноскопию, если кишечник сильно опущен в малый таз? Трансфер заптоз? Да, можно сделать. Просто надо делать у хорошего специалиста и надо делать обязательно седации. Да, то есть надо делать под обезболиванием. То есть в этой ситуации врач может адекватно пройти все ваши изгибы, все опущение и выставить тот необходимый диагноз так сказать, которые у вас есть. 36 лет при болевом синдроме эндометриоза был назначен кок, боли прошли. Если прекратить прием таблеток, вернутся ли боли, может ли быть дальнейшее развитие? Да, мы говорим о том, что кок и гормональное лечение не лечит эндометриоз, симптомы снимает. Поэтому при отмене лекарства могут они вернуться и эндометриоз может прогрессировать снова. По большому счету кок эндометриоз не лечит, чтобы у вас было полное понимание. Врач рекомендует поставить кольцо «Новарин». А какое ваше мнение? Значит, здесь нужно четко понимать, что за проблема у вас. Поэтому вы можете мне прислать все свои данные, так сказать, все свое обследование, УЗИ, МРТ, описать клиническую картину, вот, что у вас есть, да, и я посоветую, можно или нет это делать, хотя гормональные средства лечения дистанционно я не назначаю, и это неправильно и неверно, и в данной ситуации, все-таки, если возможность есть, то лучше прийти ко мне на прием, чтобы я посмотрел вас, и мы с вами определились, какой оптимальный вид лечения в данной ситуации, именно конкретно вам лучше всего применить и сделать. Поэтому гормоны дистанционно не назначаются, чтобы понимание у вас было. Можно ли одновременно удалить кисту и миому 8,5 недель лапароскопически. Или надо делать разрез. Значит, можно все это удалить и сделать. Пришлите мне полные данные своего УЗИ, полное описание, укажите возраст, основные жалобы. И все, я дам развернутый ответ. И проблем никаких нет, я помогу вам. Написать мне можно на мой личный электронный адрес пучков mail.ru или сюда пишите в Директ в Инстаграм, то есть там, где вы задаете вопросы. Можно телефоном сделать. Фото исследования вот, И выслать мне Просто прикрепить эти данные Только всегда обращайте внимание Я говорю на это всегда на прямом эфире Какое качество снимка вы отсылаете То есть высылаете максимальные Резкость, максимальный объем да, В данной ситуации да, Чтобы я мог спокойно читать И не было проблем никаких э, нет Для правильного вашего ответа Потому что если прочитать нереально Я пишу вам Перефотографируйте, присылайте заново так, после холестектомии по поводу ЖКВ прошло два года, но боль в правом потреблении сохраняется. чем может быть связано на УЗИ дифузные изменения в поджелудочной железе? Вот. а Значит, это может быть связано То, о чем вы сами уже пишете С изменением в поджелудочной железе То есть, как правило, желчно-каменная болезнь Она приводит к различным проблемам в Смежных органов В первую очередь это в поджелудочной железе Развитию хронического панкреатита Если он развивается, то он никуда не девается У нас, да, то есть сама операция Колецистоктомия, она ликвидирует Так сказать, возможные осложнения Удаляется желчный пузырь Вместе с этими камнями Но все окружающие органы там, если был хронический гепатит, хронический панкреатит, гастрит, доденно гастральный рефлюкс, это никуда не уходит. Да? То есть нужно понимать, поэтому болевой синдром при нарушении диеты после оперативного вмешательства может в данной ситуации быть. Надо соблюдать диету, надо с гастроэнтерологом советоваться, скорее всего, то есть надо применять ферментную терапию во время еды, да? то, что, чтобы облегчить работу поджелудочной железы своей. Так, двигаемся дальше. Здоровый со всеми, кто присоединяется к нам. После Гистера сказали... А... Простая железная гиперплазия-эндометрия начала пить визана, но это, может, врач сказала, из-за из этих лекарств не может быть месячных. Да, абсолютно верно. То есть визан, она обладает этим эффектом. Вот. И в данной ситуации при простой гиперплазии-эндометрии визана принимать не надо. То есть это нужно все-таки сто раз взвесить, потому что это жесткий гормональный препарат, который так сказать, для лечения гиперплазии-эндометрии, как правило, не применяется. Вот. Можете мне прислать свою гистературу. Но здесь надо, конечно, консультировать вас, смотреть, какая еще проблема есть или нет. И прежде чем назначать какие-то гормоны, я не знаю, вы обследовались или нет, надо смотреть щитовидную железу, молочную железу. То есть надо очень взвешенно всегда подходить. Здесь мне сложно очень вам советовать, какой метод лечения лучше применить. Но визана – это избыточный метод лечения для подобная ситуация. Если там нет какой-нибудь выраженного аденомиоза или эндометриоза, выраженного болевого синдрома, может быть по поводу этого и назначен, так сказать, этот препарат вам. Так, чем опасен полип в матке, кроме хирургического вмешательства, есть ли другие методы лечения? Других методов лечения, к сожалению, нет. Полип в матке надо удалять, опасен он тем, что из него вырастает рак, поэтому надо делать гистероскопию, обязательно делать гистологическое исследование и на основании гистологического исследования уже принимать решение по тактике дальнейшего лечения. Так, в инстаграме у нас закончились все, переходим в контакт. Значит, отвечая на вопросы ВКонтакте. Кто со мной? У меня нашли диастаз либо грыжа белой линии. Она образовалась после установок и тротуара. Вопрос? как и он прервался, да, вопрос. Ну, я понимаю, что а, нужно оперировать или нет, или каким образом установить диагноз более то, то, точно в данной ситуации, да, сказать, помогает УЗИ передней брюшной стенки, то есть вы делаете УЗИ передней брюшной стенки, вот, и в этой ситуации проблем, как правило, никаких нет, то есть сразу описывается ширину диастаза, есть пупочная грыжа или нет, или это эпигастральная грыжа, то есть грыжа на передней брюшной стенке, вот. И по данным этому УЗИ понятно, будет надо или нет делать оперативное вмешательство, то есть какую-то коррекцию в этой зоне. Вы можете выполнить это исследование УЗИ, прислать мне полное описание сюда, Вконтакте, вот. желательно еще прислать фото своего живота в надутом расслабленном состоянии, в прямой и в боковой проекции, да, чтобы визуально тоже можно было увидеть, что происходит с вашей брюшной стенкой. Я дам развернутый ответ и помогу вам, если в этом будет не необходимость, да, если нужно будет делать оперативное вмешательство. Значит, заканчиваю в этом году рез ГМО. Далее хочу связать другие, что из актуального. Пока не понял вопрос, это прекрасно, что вы желаете связать себя с хирургией, то есть, как бы, что хотите узнать у меня, вы можете написать мне непосредственно в личку, вот, задать вопросы, я вам дам ответы и помогу в каком-то выборе, если вы хотите что-то сделать и, может быть, не знаете, что сделать. А, а, сейчас, ты, ты, ты, что актуально, по лапароскопической хирургии посоветуйте. Ну, я посоветую, прежде всего, что? Как бы для молодых врачей, которые заканчивают Рязанский государственный медицинский университет И в принципе любые университеты хотят связать себя с хирургией. Прежде всего надо идти в ордонатуру по хирургии. Это первое. Да? А прежде всего надо получать навыки ургентной экстренной хирургии и научиться оперировать открыто оперативное вмешательство. Постепенно постигать лапароскопическую хирургию. Потому что без открытой хирургии, лапароскопической хирургии то есть она такая немножко однобокая. Да? То есть нужно обязательно владеть, уметь и знать открытую хирургию при различных Особенно ургентных, неотложных заболеваний. То есть это прежде всего касается и постановки диагноза в неотложных состояниях, и правильное определение осложнений, если они развиваются, и если, если вдруг после послеоперационный период идет не так, то быстро определиться, что нужно в данной ситуации сделать. Ну и как я писал еще в своей книге о том, что во время оперативного вмешательства могут быть всякие экстренные ситуации, которые, так сказать, требуют немедленного, буквально за секунду, 2-3 принятия правильного решения и выхода из этой ситуации если вы не владеете открытой хирургией, то вы можете потерять а, пациента да? то есть это жизнь больного вот это для нас самое важное и ни в коем случае мы не должны допускать этого состояния поэтому открытой хирургией нужно заниматься владеть и все вот эти неотложные мероприятия делать поэтому я вам а, как бы рекомендую клиническую ортодотюру по хирургии освоение мануальных навыков заниматься своей головой Купите мою книгу «Как стать успешным хирургом» и оставаться им всю жизнь. Там как раз предметно написан весь план действий для молодых врачей, от цели и задачи до профессора, то есть как себя вести, как вырастать и правильно с собой заниматься, то есть именно своим самообразованием. Вот в нужном направлении в каком двигаться я думаю что это будет полезно вам с 25 лет было три лапароскопии по поводу эндометриоза сейчас 48 лет беспокоит боли которые усили усиливает во время менструации присылайте мне данные о своих обследований узи надо сделать обязательно в данной ситуации МРТ, органов малого Танца оптимально с контрастом, но хотя бы без контраста. 48 лет, если есть болевой синдром, надо обязательно делать колоноскопию. Можете это все сделать у себя, можете это сделать у нас в клинике, приехать на консультацию и сделать все здесь. Если далеко живете, присылайте мне все эти данные. Я более-менее дам вам развернутый ответ, в какую сторону нужно двигаться, в сторону терапевтического лечения, да, или в сторону э, оперативного лечения. Если оперативного лечения, то в каком объеме это нужно делать. Так, вопросы ВКонтакте у нас закончились. Перехожу опять в Инстаграм. Перехожу опять в Инстаграм. Так, так, так, двигаемся, двигаемся, двигаемся. Все, нашел, откуда мы, где мы закончили. Может ли быть увеличение селезенки при воспалении кишечника или это не связано? Ну, увеличение селезенки может быть при воспалительных заболеваниях, но, как правило, это все-таки такой токсического генеза, то есть воспаление должно быть очень выраженное, да, там, перитонит, еще что-то, то есть просто при воспалительных изменениях кишечника, то есть, как правило, селезенка не увеличивается. Если она реально увеличена сильно, вам надо пойти, так сказать, на консультацию гемошенную, Тонтологу и в данной ситуации разобраться, нет ли каких-то проблем с кровью. То есть непосредственно вот именно болезнь, как правило увеличение селезенки связано с этим. После гистероскопии 10 дней задержка. Так бывает или нет? Да, так бывает. Вам эндометрий удалили, убрали, пока нарастет растет. Но вы, для этого нужно время. Сохраните видео. Обязательно сохраним видео прямого эфира. Проблем никаких нет. Я начинающий хирург по хирургии и эндохирургии. Какие книги вы рекомендуете? Напишите мне, я вам просто сейчас перечислять сложно все это, да, и я вам дам совет, что в данной ситуации можно почитать будет по хирургии, по эндохирургии. Здравствуйте, месяц назад была операция лапаротомии. шов межкожный, осталось маленький, кончик нити 5 дней назад загноился, идет по шву. Подскажите, что, что с ним делать, если нитка видна? Нитку нужно обязательно удалять, то есть вам надо просто прийти к оперирующему хирургу, показать этот шов, конкретно принимать решение. Вот, шовный материал, как правило, удаляется в этой ситуации. Естественно, что нужно провести так, так сказать, определенное лечение, чтобы нагноение это купировать, чтобы у вас все прошло. Значит, может ли пройти эндометриоз с наступлением менопаузы? В 70-80% случаев проходит, вот, а, так сказать, в 30%, случаев, в 30 случаев не проходит, да, и мы всегда знаем о том, что особенно в этот период, если есть выраженный эндометриоз, например, киста яичника или ретроцервикальный эндометриоз, то он может перерасти в рак, и с годами этот риск усиливается, да, то есть у меня были пациентки, которых я оперировал по поводу ретроцервикального, цервикального эндометриоза в 48-50-52 года, и там обнаружился в центре узла рак. То есть, да, ну, вот он похож на рак эндометрии в данной ситуации. То есть это не очень хорошая ситуация, она, так, так сказать, требует уже в дальнейшем и резекцию кишки, и удаление целиком матки, да, то есть и лимфоденоктомия, то есть это та ситуация, где объем оперативного вмешательства уже огромный и большой. А если это будет перерождение кисты гищника, опять же это рак гищника, это очень нехорошая ситуация, с большим объемом хирургического вмешательства, последующей химией, то есть это лучше все-таки превентивно удалить и убрать. Вы можете мне прислать все свои результаты, в директ, вот и я конкретно дам вам ответ, нужно вам оперироваться или нет, вот, и что делать дальше. Добрый день. После операции грыжи пищеводного ну, прошло 4 года. Раз, разрешены ли физические нагрузки? Но ну, Мы физические нагрузки разрешаем через 4-6 месяцев, всегда об этом говорим, что а, не надо закачивать напрямую пресс, поднимать какие-то тяжести, серьезные, да, там приседать со штангой, то есть все упражнения, которые приводят к повышению внутри брюшного давления, большому и резкому, могут провоцировать образование грыжи. Это может быть без оперативного вмешательства, с оперативным вмешательством, да, то есть мы обязаны, сказать, об этом знать и предупреждать пациентов об этом, да, поэтому можно циклическими видами спорта заниматься без проблем, бегать, прыгать, плавать на велосипеде, гимнастику какую-то легкую делать, с гантелями заниматься, но если говорим о какой-то серьезной физической нагрузки, то мы обязаны знать, что это может провоцировать у нас в дальнейшем образовании грыжи вновь. Так, здесь вопросы закончились. Смотрим, что ВКонтакте у нас есть. ВКонтакте ничего пока не появилось. Да? Так, в Телеграме тоже люди у нас слушают. Так, прекрасно. Задавайте вопросы. Мы с вами полчаса уже работаем. Вот, отработали полчаса. А то, если вопросов нет, то мы можем прекратить уже наш прямой эфир. Я думаю, всегда к концу, и все становится больше, больше, больше и больше. Так. Что, какую тему, раз пока вопросов нет, рассказать вам еще. Может быть, вы мне... Задан вопрос ВКонтакте. Так, с февраля месяца дискомфорт в желудке, ощущение, как будто еда стоит комом. Назначена было гастроскопия по результатам недостаточности карди Видимо, вот здесь еще уменьшается мало по тексту, да, то есть я имею в виду в самом сообщении, в вопросе. То есть если вы видите, что он большой, вот у меня здесь видно раз, два, три, четыре, пять строчек, да, то есть можно будет их писать как бы в два сообщение. Значит, чтобы понять работу пищевода и желудка полностью, да, одной гастроскопии мало. Вот, в данной ситуации правильно, что вы сделали гастроскопию, прежде всего, исключает язвенные дефекты слизистые, исключает опухоль желудка и пищевода. Да, но обязательно нужно делать рентген пищевода и желудка с барием. если есть тем более какие-то проблемы, тяжести, ощущения сварения, то есть нужно делать пашметрию и манометрию суточную в пищеводе. То есть эти исследования нужно сделать. То есть вот эти четыре Исследования, по крайней мере, в 90% случаев ставят а, понятный диагноз и ясный по пищеводу и желудку. Повторяю еще раз, гастроскопия, рентген пищевода и желудка с барием, суточная пашметрия и манометрия. Поэтому надо эти все исследования сделать, вы можете прислать мне их, вот, и я вам дам ответ. Если так сказать, захотите сделать в нашей клинике, мы все эти исследования у нас делаем, можете приехать к нам, и буквально за два дня полностью обследование проведем вам. Так, смотрим, что у нас дальше в инстаграме. При воспалении кишечника будет ли повышен ЦРБ в крови или не всегда? Да, он повышается, но не всегда, вы абсолютно правы в данной ситуации. Йод-негативные петели на шейке матки. Как лечить? Есть ВПЧ. Нужно сделать обязательно кольпоскопию в данной ситуации, если есть проблемы в матке, если есть какие-то йод-негативные участки. Вот. По результатам кольпоскопии определиться, нужна биопсия этой зоны или нет. Если нужна биопсия, то надо обязательно ее делать. Надо делать обязательно жидкостную цитологию еще в данной ситуации и уже только в совокупности принимать решение, что с вашей шейкой делать, то есть какую сторону нужно и необходимо двигаться. Так, а, про ЗГТ-терапию при удаленных яичниках и матке, препараты выбора. Ну, в данной ситуации все решается абсолютно индивидуально. Вот, какие операции были сделаны по поводу чего они были сделаны, онкологического заболевания или доброкачественных заболеваний, да, то есть какие у вас проблемы с молочной железой, щитовидной железой, да, я уже говорил. Поэтому это нужно только индивидуально смотреть, Пациента проводить обследование и по результатам этого обследования понимать, нужно ЗГТ назначать или нет, можно его назначать или нет, вот, и какие лекарства в данной ситуации оптимальны для этого, для этого лечения значит сейчас новомодное слово инсулинорезистентность скажите, действительно ли это влияет на образование кисты яичника, эндометриоз, гиперплазии эндометрия или это так, что можете посоветовать. Ну в данной ситуации действительно это один из факторов, который влияет. Да, то есть как правило, он все-таки связан с избыточной массой тела. Вот, и она сама по себе избыточная масса тела уже влияет вот, на все перечисленные заболевания да, и на более легкое образование кист яичников, на гиперплазии эндометрия и на развитие НД. Метриоза. Поэтому зависимость есть. И здесь ведение здорового образа жизни, оно все-таки в какой-то степени профилактирует вот, так сказать, образование этих проблем. Гиперплазия, инсулин-15, это действительно много. Да, здесь в данной ситуации нужно с эндокринологом, гинекологом разобраться, вот какие проблемы у вас есть, скорректировать терапию. Я хирург, вот, и поэтому это лучше сделать непосредственно с теми людьми, кто этим занимается. У нас в клинике есть этот человек, так сказать, эндокринолог, гинеколог, доктор наук, который этими проблемами занимается. То есть, если вы хотите, можете записаться на прием, позвоните моей помощнице Ольге 8985-222-1080. 8 9 8 5 2 10 8 7 И она запишет вас гинекологу-эндокринологу. Значит, какая стоимость занятий по эндоскопическому шоу? Спасибо. Значит, присылайте мне в директ, кто вы, что вы, из какой клиники, в какие примерно даты хотите приехать, И вам дам развернут ответ, обязательно пришлите свой мобильный телефон, чтобы мы могли связаться с вами. Вот оплата зависит там наличный, безналичный расчет, то есть кто платит, поэтому мы конкретно все расскажем вам, какой цикл, длительность, то есть это все будет по-разному, Поэтому жду от вас письма и дам вам развернутый ответ по обучению ручному шу. Кстати, у нас, пользуясь случаем, если этот вопрос есть, летом будет всего один цикл, 11 июля, чтобы понимание было. Да? То есть мы раньше проводили раз в месяц, то есть сейчас так сказать, уменьшаем количество этих обучающих семинаров. Поэтому за лето, за июнь, июль и август у нас будет всего один цикл 11 июля. Все остальные будут только осенью. Поэтому если есть желание, присылайте письма сейчас, записывайтесь заранее. Места ограничены, потому что он индивидуальный. Вот, и мы пять дней с тренером натаскиваем вас, чтобы за пять дней вы уже смогли шить и вязать реально, так сказать, ну, с хорошей профессиональной скоростью. Вот. Идем дальше. Гормональный препарат можно при варикозе и при мастопатии. Нежелательно при мастопатии и варикозе применять гормоны, так сказать, в лечении гинекологических заболеваний. Так, двигаемся с вами дальше. Так, в инстаграме пока нет, у нас больше ничего. Переходим в контакт. Хочу пациентку свою отправить к вам, разрешите в течение недели прислать вам результаты исследования. Никаких проблем нет, присылайте все результаты, максимально полную информацию. Вот. То есть возраст, жалобы, так сказать, прикрепляем все данные обследования, вот я возьму, проблем здесь абсолютно никаких в данной ситуации нет. Большие миоматозные узлы в условиях нашей больницы миомэктомии неосуществимы. Пожалуйста, это моя тема, я помогу без вопросов. Гидросальпикс в 57 лет. Лечить или удалять? Если есть какая-то клиническая картина, есть жалобы, конечно, в данной ситуации лучше это дело удалить. Потому что лечить, как правило, бесполезно. Да? То есть лучше сделать мини-лапароскопию, три маленьких прокольчика. Удаляется, так сказать, струбой вместе. Вот, и проблемы здесь вообще никаких нет. В августе 2021 года сильно стал болеть желудок. Сделали... ФГС заключение, фоновый гастрит, передней стенка антрального отдела, там то ту тут -ту, ту Вот, значит, еще раз повторяю, чтобы оценить все проблемы в пищеводе и желудке, надо сделать гастроскопию, надо сделать рентген и оптимально сделать суточную пашметрию и манометрию. Только в этой ситуации можем назначить правильную терапию и определиться с тактикой лечения. Да. Подную По гастроскопию не лечат желудок, хотя большинство гастроэнтерологов так и, Поступает, да, так сказать, это только осмотр слизистой. Мы ничего не знаем об анатомии этой зоне, мы не знаем о функции о желудочной секреции, о наличии патологических забросов и рефлюксов из желудка. в пищевод Есть они или нет, не перистальтики. Пищевода. то есть хотя вся клиническая картина такая многополярная, развернутая, которая может при данных заболеваниях быть, она как раз вся может определяться и четко формулироваться по диагнозам, так сказать, по результатам этих исследований. Да, вот только четыре исследования данной ситуации дадут нам правильную информацию, во время которой мы можем принять правильное решение по терапии, по вашей. Какой процент возможного рецидива после операции грыжи пищевого отверстия диафрагмы? Ну, мы уже сегодня на эту тему говорили, это был первый вопрос. Вы, видимо, присоединились уже позже к нам. Да? По литературным данным примерно 25%. 20-25% у нас в клинике, так сказать, это составляет 3%. Я уже повторяюсь и это самое говорю о том, что это очень хороший результат до да, всего 3 процента рецидива из 103 но до нуля снизить этот процент пока не получается так вопросов пока у нас больше нет ни здесь ни здесь задавайте если они у вас остались вот если нет то все идем на солнце Потому что сегодня выходной день, слава богу, чуть-чуть в центральной части России дожди ушли. Вот, можно идти на прогулку, можно заниматься спортом, можно дышать воздухом, идти в лес. Да, таскать, я люблю это делать в выходные дни. Вот, и обязательно-обязательно все отдыхаем. Сделал гастроскопию, несмыкание кардии, появился кашель, как это лечить, спасибо. Повторяю еще раз, надо сделать обязательно рентген пищевода и желудка с барием. Скорее всего, что у вас может быть пищеводного отверстие диафрагмы. Если это есть, то в данной ситуации, возможно, необходимо вам делать оперативное вмешательство. Чтобы посмотреть, связан кашель с патологическими рефлюксами желудка в пищевод или нет, вам надо сделать суточную пашметрию и манометрию. То есть четыре исследования, которые позволяют нам ответить на все вопросы. ФГС, гастроскопия, да, так сказать, это гастроскопия, рентген пищевода желудка с барием, суточная пашметрия и манометрия пищевода. После этого, пожалуйста, присылайте мне все эти данные или делайте их у нас в клинике, приезжайте, я вам дам уже более-менее развернутый ответ. Вы мне задавали вопрос уже при варикозе и мастопатии, можно гормональный препарат применять или нет? Нет, нельзя, не рекомендуем. Понятно, что можно пить, но это может... Вызвать определенные осложнения. Ну что, я думаю, что есть, наверное, уже желание у всех завершить. Вопросы все основные, кто хотел, наверное, задали нам. Вот Я манометрию что... Показывает она, показывает работу среднего и нижнего пищеводного сфинктера и перистальтику пищевода. Поэтому вот эти явления, которые связаны со спазмом за грудиной, да, с нарушением глотания, с ощущением кома в горле, как раз может быть связано с нарушением перистальтики. она устанавливается, этот диагноз, только на манометрии. Вот это надо обязательно видеть. Это отдельное лечение, которое хирургически не лечится, лечится медикаментозно в данной ситуации. Так что я прощаюсь со всеми, вы прощаетесь, я смотрю со мной, спасибо вам огромное, и вот мы обязательно будем с вами видеться, как всегда говорю, будьте позитивными людьми, и вот делайте мир вокруг себя получше, и он всегда будет разворачиваться к вам, время сейчас сложное, тяжелое, но мы все преодолеем, я думаю, что все всегда у нас в жизни будет хорошо и еще лучше, чем уже было. До новых встреч, искренне ваш профессор Пучков, обращайтесь всегда ко мне, звоните по телефону 985-222 2-1087. пишите мне на мой личный электронный адрес, пучков, кв, собака, mail.ru сюда пишите, в директ, в инстаграм, в контакт, пишите а непосредственно в личку, пишите в тел телеграм, я вам дам сам ответы, иногда эти ответы задерживаются, простите меня, да но я занимаюсь оперативной хирургией, делаю по 3-4-5 оперативных вмешательств в день, веду прием и не всегда есть время сразу вам ответить, я не блогер, я хирург. Поэтому с телефоном мне сижу постоянно, да, чтобы понимание было. Наберитесь терпения, всегда отвечу вам. Я принимаю в клинике в Москве, в швейцарской университетской клинике. Вопросы здесь у нас идет, записаться можно по телефону 985-222-1087. Эфир я сохраню, поэтому вы можете все еще раз пересмотреть. До свидания, до новых встреч.